Мы да, тут смотрим это, видашки. Это, это, Реакции, это по это сути, на стриме у нас. производство. А в руках у меня что? Это... Это ульта. Меч, меч, да? <связь> Двойной какой-то. Вау. Хера, он кротов слепит. А, это школа. А я, видимо, за школьника играю. А это что за дичь? Это Завуч гуляет. А, стебить ноги! <смех> я сейчас сам успокою. На пятый Б решил наехать мудила. Эш, цель. кипятись отсюда быстро. Я их боялся, они вообще какие-то мягкие. <смех> За одну секунду два покемона мне начистили ебал. Вы чё, от смелости набрались? Опять грохнули. Ч, блять? Ну все, молитесь, покемоны, сука. С кипятильника. О, ты ч, пацан, на пух, что ли? давай иди сейчас. А, ну да что? Меня в затылок Да уж. Вот вам и индий игры. А да. погнали. А вот эту игру я, кстати, О, у кого-то видел. По-моему, у что ли? Прям так уютненько здесь Ведь, Типа один играет за человека, другой за там за тараканов, по-моему, да? Ты жрёт, блять. хрум хрум хрум хру. таракан где-то жрёт. Я настолько херово живу, что готов этого таракана иду отжать. Во-во-во-во-во! Стреляй! Блин! Ты из дробовика по таракану? Что?! Это, это, это бред дебильный, стреляй! Стой, паскуда! Я тебе шопку откушу и крылышки вырву, сука! Я его сейчас тарелкой по потолку размажу. Да на блять! Кота ты делся! Где ты жужишь потом? Что? А-а-а-а-а! Я сказал, что которая упала! Я сам в шоке, братан! Сам в шоке! Неудачный маршрут ты выбрал, братан! Кыш-кыш-кыш! Иди сюда, я тут козявочку уронил! Ммм, какая вкусная! Эй, пукашка! О, стой, пукашка! Эй! Ты куда десантировался? убежал. Я не трону, подойди. Точно, да точно, точно, не бди Где ты? О, вот он. Стрелка на кухне один на один. У меня. Ты бабки принес? Ладно, пускай идет кушать. Утю-тю. Какой-то АСМР вообще, типа, хрум-хрум-хрум-хрум. Большой. -хрум -хрум -хрум. Будешь удять кухню отжимать. Необразованный немножко таракашка. Но ему простительно. Да. Он же таракат. Никакой хере ему орудиться. Давай. Теперь ты мой домашний питомец. Во -во. Так, что за начался? <сессию> <сессию> <сессию> <сессии> Я кажется читаю его мысли. Да! Не Я ¿Да? не за это авторские не кинут! Призывай <сессию> <Эй>, санитар! <сессия> Я не знаю, какую карту выбрать. О, а вот, кстати, игру я тоже а, у кого-то видел. По-моему, у а, Винди, что ли? Что здесь у нас есть? <свистых> пингвины. Здесь есть пингвины. Там... <свистых> а типа там армию на армию там, 200, 300, натравлять 200, вот это вот. <свистых> против одного Чака Норриса. Посмотрим, кто победит. Воу, воу, дядюшка Чака! всех раскидывает! Увых, сука, назад на Северный полюс отправляй. Охереть ты, зверюга. Что ты такое? Чак Норис может все. Пингвинов с ноги в дыхалку отрубил. Так значит, сука, рыжая, ну все. Жди месть от всех племен пингвинов. Они пришли все рамы, чтобы отомстить тебе за сородичей. Ох а если, ну да, Лакси все залагает, с такого он количества. покурить вышел. Кучей, кучей, не по одному. Главное, бороды не касайтесь, в ней вся его сила, она засасывает все, что к ней прикоснется. Он уже полчаса с ними Ну Такое количество, конечно, долго будет убивать. Смотреть, сколько у него хп. Может, они вообще у него в плюс идут. Он просто идет на пролом. Просто идет на пролом, оставляя красную дорожку. И Ам... и мне кажется, Чак Норис умрет только тогда, когда сам захочет. Это уже не пингвин, спит. это уже какие-то... Это что, панда? Здесь класс... Сайфайс-солдат какие-то... В, да, какие в принципе, да, в каждой стране можно встретить в классе панду, не только в Китае, да? Мне надо ее куда-то отвести. Ну это я, а, какая-то по азиатская, игра, потому что я я... большие мечи, магия... Она как-то странно встала. Она... Она встала так, словно смотрела 50 оттенков сера. А шуши отлетели! Можно я отсюда выйду? Можно я отсюда просто ливну как-нибудь. Нельзя, ты это купил! Слаб, сидите, Теперь слаб, мучайся! Мучиться. О! Все нормально. Все хорошо. Все за пределы все, вышел? Гарри Поттер и узник на свободе. Но Над этой тюрьмой еще и купол какой-то висит. Было сложно, еще и стройка. что я выбрал. Что за... <-то>... Нет, сука! <соye> а <соye> <даже> не придумали, <И> так, да, и локация? И так. что-то мы тут имеем. Дом. Довольно-таки неплохо. Так... Я видел, у меня должна, о, о, о, курица, вот она, Ее на поклюй, ты, наверное, в кармане проголодалась, ух ты, блин. я пиваться могу, супер, Ёп ты, погнали на район, отвечаю мне, погода охуенная, эй, бедолага, ты, походу, домой не той дорогой пошел, а? Э? Я к тебе обращаюсь. кусок полигона. Ты чё, Так остальные люди здесь. Просто пощечину. Нет, да ты, сука, нарываешься. Фас, Изабела. Полизованчики деньги выпали. Гта оставил. Понял щенок. Будет тебе уроком. Обосок. А Ого. Что тут произошло? Что за массовый суицид такой прекрасный день? Не знаю. И правда чудесный день. Смотрите, сколько здесь бабла. Где бы столько потратить? Ха, эти суицидники знают толк локации. А вот и оружейный Чё? магазин. Веб-стор. Самое то после бара. Добрый день. Мне бы что от соседей тусовщика. Ай, За ты... что? Твою лысую бошку, ты что пристал За ко, лыс... ко мне? Изабелла, а, из научи-ка этого молодого человека вести себя приемлемо. Изабелла. Тут курицы просто убийственные. А, а что с управлением? Не, не дрить меня уж тормит. Я хочу Валера, Такой звук, как я хочу. Изабелла, ты позволишь мне с Валерой жить? С, с Валерой. Валера, я говорю за тебя, Валера. Еще а не полицейский. Человек с трибун гоночного симулятора. <связывается> О, <связывается> я зарядили так, что шутки про <связывается> Что мне тебе абсцесса противопоставить? О, секундочку, я. Золотой думал, рыцарь. Чак Норрис в состоянии одолеть только сам Чак Норрис. Вот <связывается> так. Один на один, посмотрим, чья возьмет. Будем надеяться, что вселенная не сожмется сейчас в комочек. Ну что, господа Чаки, вы готовы? Так. Вперед. Погнали, блин, да? Что, блядь? Спасибо ты, блята, за. угадал! Чаки Норрис не может убить Чака Норриса, да? Я обещал видео с играми рано, но там появилась, правда. Мне потребовалось чуть больше времени на его монтаж, ну а я все пошел играть в Red Dead, Red Dead. А, да, ну, надо да, же будет посмотреть да, этот ролик да. поигранирующего. Здесь был тот самый Мармок и рубрика Игра дна». Пока. Yeah. Интересно, а если на телефоне поменять дату на пятницу, новое видео выйдет? Yeah. <laughs> Не факт. Если Мармок сделает парту Ларри Крофта, то она упадет на Арбатуру. <laughs> да, да, да, да, было такое. Мы в каждой игре у Мармока будет проблемы с конем, даже если у этой игры нет коня. <говорит> Павел Маргунов, Валерий Осипов, Марис. Вперед прошлое. <говорит> да, угарный выпуск получился. <говорит> Мне понравилось. Да, кстати, вот сейчас будем смотреть на... с его лайв каналом по Игромиру ролик или как?